Здравствуйте! В модуле третьем рассмотрим документы и процедуры для успешного трудоустройства с учетом особенностей работников с разными нозологическими нарушениями. В пункте 3.1 мы рассмотрим резюме и амкету, их роль в эффективном трудоустройстве, виды, структуру, правила составления и оформления, способы подачи с учетом нозологии нарушения. В, этом, в этой теме рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос – это резюме, его роль в трудоустройстве, виды, структура, правила составления и подачи. И анкета, ее значение для работодателя и правила заполнения. Что такое резюме? Это документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. Резюме в настоящее время – это практически обязательный документ при трудоустройстве. Это своеобразная визитная карточка претендента на рабочее место, которая является важным средством саморекламы. Правильно составленное резюме позволяет работодателю в минимальные сроки ознакомиться с информацией о соискателе работы и отобрать наиболее подходящих претендентов на рабочее место и пригласить их на собеседование. Поэтому если резюме содержит всю необходимую для будущего работодателя информацию, которая изложена в лаконичной форме, это повышает шансы приглашения на очное собеседование. Виды резюме бывают следующие. Первое – это профессиональное резюме. Это то резюме, которое содержит информацию о профессиональном опыте и карьере соискателя. Данное резюме рекомендовано для тех соискателей, которые имеют возможность отразить свои профессиональные достижения. Второй вид резюме ⁇ хронологическое. Оно содержит последовательное изложение опыта работы в обратном порядке, начиная с последнего места работы. Составлять хронологическое резюме рекомендовано для тех, кто работает в одной сфере деятельности и может отразить наличие профессионального опыта в нужной работодателю сфере. Третий вид – это функциональное резюме, оно содержит описание выполняемых должностных обязанностей и полученных профессиональных умений и навыков. Функциональное резюме рекомендовано составлять тем, у кого появились пробелы в трудовой деятельности, перерыв. Частая смена места работы, работав в разных сферах деятельности. Четвертый вид резюме комбинированное, оно содержит описание профессиональных навыков, достижений, опыта в хронологическом порядке. И комбинированное резюме рекомендовано составлять тем соискателям, кто может отразить высокий профессионализм и четко прослеживающееся построение карьеры. И еще два вида резюме – целевое – содержит только те аспекты профессиональной деятельности, которые связаны с претензией на конкретную должность. Данное резюме рекомендовано для составления в том случае, если соискатель претендует на конкретную вакантную должность. И особый вид резюме – это академическое резюме, которое содержит перечень научных работ и публикаций, научных достижений, наград и званий, и данное резюме применяется при подаче документов на профессорско-преподавательскую работу. В целом, резюме – это достаточно стандартный документ, основные требования к структуре которого мы изложим в таблице. Первый элемент резюме – это фамилия, имя, отчество. Это своеобразный заголовок резюме, который четко определяет, какого соискателя оценивает работодатель. Персональные данные, в которых указывается год рождения, контактный телефон, электронный адрес, место проживания. Дальше указывается цель обращения, то есть та вакансия или та должность, на которую претендуется соискатель. Рекомендовано указывать только ту вакансию, которая была в объявлении, в ответ на которое направляется резюме. Следующий элемент – это образование. В обратном хронологическом порядке, то есть с последнего места обучения мы представляем даты начала и окончания учебы, наименование учебного заведения, направление подготовки и профиль или специализацию, Наличие курсов повышения квалификации. Дальше отражаем трудовой опыт. Также точно в обратном хронологическом порядке мы отражаем сроки работы, название той организации или тех организаций, в которых мы работали, занимаемую должность или должности, а также приветствуется описание трудовых функций в занимаемой должности и отражение профессиональных достижений. Если мы не уложили какую-либо информацию в эти пункты, то мы можем указать ее в дополнительных сведениях. То есть здесь отражается информация о тех навыках и умениях, которые не относятся к вакансии, на которую претендуется искатель, но это та информация, которая может отражать потенциал работника. Например, навыки работы с компьютером и программными средствами, владение иностранными языками, Наличие водительского удостоверения. Готовность к командировкам. Не забываем указать и личное качество. Как правило, перечисляя достоинство соискателя на вакантную должность. Ну и дата составления резюме. Она должна быть актуальной. Значит, в каждой рассылке следует ставить новую дату, чтобы работодатель не подумал, что мы давно уже ищем работу. И проставили и оставили старую дату. Нестандартное оформление резюме сразу видно работодателю, и это заставляет отложить его в сторону, поэтому при составлении резюме нужно учесть следующее правило. Во-первых, резюме составляется на русском языке. На английском или другом языке резюме составляется только если вакансия в иностранной компании открыта или вакансия требует отличного знания иностранного языка. И в этом случае резюме следует предоставить и на русском, и на иностранном языке. Резюме должно быть кратким, на одну, максимум две страницы. Резюме должно иметь ярко выраженную структуру и простой язык изложения. У работодателя должно уйти минимум времени на просмотр резюме и принятие решения по нему. Содержание резюме должно полностью соответствовать направлению работы, на которую вы претендуете. Запомните, одна должность – одно резюме, другая должность – другое резюме. Вся информация в резюме должна быть правдивой. Помните, ее могут проверить прямо во время собеседования. В резюме отражи, отразите вашу активность, те результаты, которых вы добились. Приведите результаты вашей последней работы, используя числа и проценты. Резюме должно быть официальным, не перегружайте его данными личного характера, не прилагайте к резюме свою фотографию, если этого не потребовал работодатель. Также мы помним, что внешне резюме должно быть привлекательным и правильно оформленным. Рассмотрим основные правила оформления резюме. Это одна, максимум две страницы формата А4. Наиболее распространенный формат Word. Наиболее распространенный шрифт Times New Roman или Arial размер от 12 до 14 пунктов. Соблюдаем аккуратные промежутки ровные поля, абзацы. Ни в коем случае не допускаем орфографические и грамматические ошибки. Использовать для печати нужно качественную бумагу белого цвета. Напечатать резюме нужно на хорошем принтере и только на одной стороне листа. Направить резюме работодателю можно разными способами по почте, по факсу, по email, лично. При выборе метода подачи резюме следует учитывать требования работодателя и особенности нозологии. Еще раз вспомним, что для работников с инвалидностью при составлении резюме следует определиться, раскрыть ли в нем информацию об ограничениях, так как это не является обязательным требованием. Есть два варианта. Первый. Некоторые работодатели опасаются брать на работу людей с инвалидностью.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 Решение о том, указывать или нет наличие инвалидности остается за вами. Взвесьте все плюсы и минусы вашего конкретного случая, а также особенности вакансии и организации, куда вы обращаетесь за трудоустройством. Наиболее предпочтительные способы направления резюме работодателям представлены в таблице. Значит. Источники информации, как мы можем отправить наше резюме по почте, по факсу, по email и лично. И опять же, доступность будет зависеть от степени нарушения зрения, степени нарушения слуха, степени нарушения интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Второй документ – это анкета. Анкета на работу является одним из основных методов проведения предварительного собеседования, которое позволяет получить первоначальное представление о претенденте, а также сравнить его ответы при личном собеседовании с ответами в анкете. Это в большой мере экономит время работника кадрового агентства и позволяет более эффективно и глубоко оценить профессионализм и личное качество соискателя. Анкета сотрудников представляет собой список последовательных, логически взаимосвязанных вопросов, которые могут быть объединены в следующие блоки. Первый блок – это персональные информационные данные, фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения, контактные данные, телефон и электронная почта и семейное положение. Второй блок – образовательный, позволяющий работодателю сформировать свое впечатление о навыках и начальных знаниях соискателя. Здесь отражается учебное заведение, год его окончания, направление обучения, профиль или специализация. Третий блок – это профессиональный блок, позволяющий работодателю оценить уровень профессионализма соискателя, его профессиональные знания, умения и навыки. Здесь мы отражаем места работы, даты работы и должность, в которой мы работали. И четвертое – это личностный блок, который позволяет оценить совместимость личности соискателя с коллективом предприятия. Здесь мы можем отразить навыки, не касающиеся непосредственного выполнения обязанностей в вакантной должности. Отражаются интересы, хобби. При заполнении анкеты помните, что, если она очень подробна, то согласно Закону о персональных данных вам необходимо будет заполнить письменное согласие на его заполнение. Рекомендации по заполнению анкеты 1. Честность. Отвечать на вопросы следует максимально правдиво. Согласно статье 81 Трудового кодекса, в случае предоставления ложных данных работодатель имеет право на расторжение трудового соглашения. Второе. Аккуратность. Заполнение анкеты осуществляется, как правило, вручную. И правильность, и аккуратность охарактеризуют вас и в профессиональном плане. Отсутствие пропусков. Постарайтесь дать ответ на все вопросы. Отсутствие ответа может быть воспринято как молчание после того, как вам задали вопрос. Если информация вас не касается, то поставьте прочерк. И не выдумывайте несуществующее качество, но используйте легкий адекватный юмор, тактичность и доброжелательность. Помним, что в любом случае данные анкеты не позволят сформировать полное представление о соискателе, даже если ее бланк будет содержать большое количество вопросов. Для этого потребуется личное общение на собеседовании.